Чтобы Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить а, Far Cry, первый Far Cry. Окей, а, пробрались мы с вами через пещеры, через эти... Пещеры, конечно, <свеселили> повеселили, нормуль. Так, а, плывите на лодке к кустю реки, окей. Там стоит уже... Стоят два брата, акробата. Допустим. Да, бляха. Вот в этих кнопках запутался. Так, раз, два. Отлично. че у нас по патронам? Я что-то. Ой, по этим, по. Так, 10, э, так, э, ага, вот так. А, еще и такой. Да, есть мы снайперскую. С -с снайперскую мы выкинули. Снайперскую я выкинул. Окей. Понятно. Короче, нужно добраться до какой-то реки. И переплыть куда-то. Отлично. Чего ты колбасит ты что? э э Окей. Так, можно идти по дороге, наверное. Можно идти... Так, двое. Еще один. Так, четверо. Ну ладно. Четыре так четыре. Я думаю, я не знаю, отсюда их попробовать снять или поближе подойти. Это... ох ты там еще и пулеметчик 1 загасил второй сел короче а все оба сдохли да? Готово. так еще двое через кусты наверное, придется да а или они они они они крутятся там на одном месте короче они там потерялись А забаговались эти. в этих деревьях как обычно но стоит не подойти поближе и они начнут огонь так, готов готов надеюсь все хотя не факт здесь можно ожидать все что угодно последние серии или это вообще просто жоподр... подробильно К концу игры они, наверное, мне конкретно просто анальную звучку сделают. Так. Ну, пока тихо. Так, он говорил, что там лодку лучше взять. А где мне найти лодку? что мне показалось, как будто вертолет. Окей. Лучшие люди, говорит. Куда еще лучше? Топ какие-то там профессионалы. Или, ух ты, сколько их там. А и лодка. Окей. Ладно. Будем действовать по принципу на шпигуем наемника. В смысле, эти в башку попал? Ты че? Опа, опа, опа. Где-то впритык, где-то впритык. В смысле, он впритык где-то? <звы> Готов. Готово. еще не факт то, что я всех отметил они еще и могут подмогу вызвать же еще те засранцы я отлично один добрался ну ка второй дави давай, давай до, до меня доберись в дереве там застрял ну ближе подберусь А, на. так проще будет я думаю а, раскрежила магнитофон так а, ты мне хотел аптечка а чё этих нету броньки нету что ли Леха, я застрял не надо давай вот этого только Остревание тут в текстурах. Окей, что мне говорил? Лучше поплыть. переплыть, поплыть или пешочком пройтись. Давай попробуем. Сохранка пошла, попробуем, короче, на лодке. Для начала. А там уже будем думать. ч с нее спрыгнул-то, дебил. Вот если он будет вот так вот тупить, спрыгивать там. Так, кого-то убил. А, рулевого убил, да? Окей. Я бы лучше он на той лодке, как... Э -э Проехал сюда. Бляха. Попробуй попади по нему. А ближе сейчас по подъеду, так он это, он того начнет там гасить меня. Ну-ка, я попробую сейчас вот здесь, с берега. Да бляха Во. но она уже дымится здесь вот по-любому народ сидит по берегам надо смотреть короче чтобы их не было потому что на берегу-то там кучами наверно лазит нет никого допустим Да? Только там не не уплыви, ладно. Ага, меня кто-то видит. В принципе, можно было тупо проплыть, короче, и вообще хер, хер забить на них. Вот на этих. И проплыть по реке. Мне надо реку переплыть. Это. А, -а, -а, -а о, о, хорошо. Сейчас он ту лодку возьму. В смысле, кто? Ага, вижу ещё кто-то есть там. Почему у меня эти, этим-то бинокли не отмечаются, что-то я этого не понимаю. А, нет, отметились получается. незаметно как-то было, что он отметился. Еще кто-то меня видит, погоди. А кто еще? Я не всех отметил что ли? Вот аптечка короче. Кто еще то меня видит? Я... Ох ты мать твою! Ни хрена! Я не там, не там смотрел. Бляха, вот ублюдки. Он стоит. Ни хрена он. Так, отбегай. Да, снайперки нет, это плохо. Да застрял, мать твою, опять! Лехас Короче Короче Забиваем на них хрен Что за Что это Что за лагерь Тихо тихо тихо Что за лагерь Чё лакало за лакало-то? за дичь-то? не понимаю. <сいつ><сいつ> <с <veces> <с�> <с�>. <с�> Интересно, девки пляшут. Что это такое? Вот ты, ты чувствуешь, да? Короче, я перезапустил игру, но все равно что-то какая-то хрень творится, видишь? Это, видимо, какой-то опять баг саной. Надо, короче, плыть отсюда. Видишь, она дергается. Почему она так настолько забагована игра-то? Не дергаешь. Вот как теперь целиться с этими дерганиями? Падла Падла Ах ты еще второй Второй, быстрей Как целится, вот как Да бляха Отлично. Уроды? А. Так. Я возьму, короче, вот это. И поплыву нахер. Нахер, я говорю, поплыву отсюда. Короче, сейчас. Да в смысле? что за дичь то на что я там налетел то бляха что за говно то Что за бревна там за это говнюка надо Ладно. Ладно, ладно. Так. Меня раздражает вот это подергивание. Я надеюсь, дальше будет ну, нормально. Потому что это не есть хорошо. Не знаю, какой-то сбой произошел. Или хрен знает, что это. Ч с ней стало с этой игрой, короче? Все было отлично, теперь на тебе все через жопу. Блеха я взорвал, короче. <с> я хотел убить этих чуваков, а я их взорвал. Так, новая партия. Окей. Ща надо не тупануть, а. Бляха, вот такой радиус поворота жесткий у этой лодки. Просто капздец. Тут нахер никто ко мной не поплыл, надо? Взорвать. Не получилось. Ладно, получается охранка была, что ли? А чё я не мог там ни в кого выстрелить, в смысле? Какого хера они делают? Какого хера они делают на маленьких вот этих островках? На рыбу ловили или что? Плыви нахер отсюда. Так. Просто радиус такой поворота жесткий у этого катера. Пошел вон. Надо поменять, наверное. Так, пока никто ничего не видит. Меня. Я доплыву, короче, сейчас до катера поменяю я не знаю может на записи этого не будет видно но такие вот небольш... небольшие поддергивания они прям что-то как-то вот раздражают я не знаю как как, как целиться при... На обум стрелять Взрывай, взрывай, взрывай бочки Отлично Твою мать Вот это я приплыл Вот это я приплыл А в смысле, что не дохнуть? но Ты че там? Так, стопэ, а как мне через мост, через этот проплыть? Или мне на берег надо высаживаться, а? Я, я смогу проплыть? <плес> Хер, А, нет, смотри, смотри, давай, давай, давай, давай, давай ты сможешь, ну! Игра так сломана. Все, приехали. Играя так сломана, я еще ее доломал. <плес> Понятно. Поплыли. Мне нужна аптечка, если чё. Так. Ага. Там еще лодка. Ляха, надо было перезарядиться, сейчас он свалит. Да сдохни ты там. Отлично. Есть там еще кто? Или он был один? Я смогу не по реке пройти сейчас? Потому что... По реке плыть это пипец. Да, друзья, что-то... Игра реально начала мозг компасить, смотри. Видишь? Поддергивание. Причем я ее перезапустил, все равно такая дичь. Вертолет? Так, ладно, я не поплыву. Я надеюсь, это только хотя бы будет вот эта миссия. Так вот, поддергиваться, потому что до этого все нормально было. Ч за бред? О, стоя. стоямба, Блеха, блеха, бляха. блеха. блеха. в меню главное все нормально все равно поддергивается Падла. падло падло быстро выдохся так окей вертушка высаживает да там кого-то а, так она будет по мне стрелять да там народ чувак сидит наверное будет по мне стрелять не пускай пускай улетает я даже связываться с ней не буду Мне вот этих вот, тварей хватит готов готов готов давай давай давай давай давай давай убежал или а он за дерево забоговался опять за деревом так вертушка кстати где-то там он завис вон она падла все-таки хочет меня высадить И начать стрелять по мне Все, Улетай Пчелка Че, попаду по нему, нет? Или мне ближе надо подходить? Да, с этими подергенными хрень попадешь, бляха Погнали Ты там забаговался, вот там и сиди. Нихер. Агай. Так, кто меня видит еще? Ага, я понял, кто меня видит. Так, кстати, аптечка. Да идите в лесом, короче. Все нахер. Это мне ни в не попал, наверное. Так, все, короче. В жопу его. сюда они все равно не прибегут. Опа. Опался. Кто, бляха? Надо вот того убить. Все. Кто-то меня все равно видит бляха бляха бляха бляха бляха бляха там еще бегут мне срочно нужна либо аптечка либо я не знаю что Потому что если меня сейчас убьют будет плохо чё вертолет быстрее быстрее быстрее надо взорвать вертолет Ч за жечь? Ч за жечь? Ч за жесть за. Же, за за жесть.